Я вышла замуж, когда мне было 25 лет. Муж на пять лет старше. В нашей семье всегда было все хорошо. Особенно в сексе. Мы могли выходной день весь провести в постели. Через какое-то время я забеременела. Конечно, о сексе не могло быть и речи. Очень хотелось, но не могла же я навредить малышу. Муж начал обижаться на меня, но я ничем не могла ему помочь. Потерпеть ведь нужно было всего ничего. Не с первого же месяца это произошло. Я перестала обращать внимание на его обиды. Мама мне говорила, что он может уйти, потому что кабель, Но я в это не верила. Я родила, у меня было кесарево сечение. Поэтому еще какое-то время я не могла заниматься ничем. Но мужу этого было не доказать. Поэтому уже через полторы недели у нас все было. Мне было больно, но я потерпела. Я ушла с головой в заботу о ребенке. Но и про мужа не забывала. Пыталась успеть везде. Ребенок много кричал по ночам. Муж начал психовать. В конце концов, ушел из нашей кровати в зал. Мне было очень обидно, ведь это его ребенок тоже. Почему я одна должна за это отвечать? И причем здесь я? Зачем на меня обижаться? После этого случая муж часто стал уходить из дома. То с друзьями посидеть, то просто прогуляться. Приходил, когда мы с малышом уже лежали в кровати. желал спокойной ночи и уходил спать. Я не могла понять, что произошло в наших отношениях. Это у меня должна быть послеродовая депрессия. Думала, что перебесится, но этого не произошло. Как-то муж сообщил, что уезжает работать по вахте в другой город. Будет домой переезжать на две недели, а две работать, чего он хотел от меня. Я знала, что он уже все решил. А если он решил, то я уже не, не смогу его переубедить. После того, как он уехал на работу, я постоянно дома была одна. Когда пройдет 15 дней, он возвращался. Сначала была радость встречи, поцелуя, обнимание и секс, но уже на третий день все заканчивалось. Он ложился на диван, покупал себе пиво и лежал перед телевизором. А я, как всегда, одна, так и сейчас. казалась в таком же состоянии, что есть муж, что его нет. Когда я ребенку исполнилось полтора года, я вышла на работу. Девчонки сказали, что за выход надо проставиться, договорились на выходных посидеть. Наступили выходные. Мы решили взять мясо и поехать на природу. Когда туда приехали, встретили там знакомых. Они пригласили нас присоединиться к ним. Мы подумали, что так будет даже веселее, и накрыли поляну рядом с ними. Зато нам не пришлось ничего делать. Все мужчины сделали сами. Где-то в середине вечера к молодым людям приехал еще один их друг Андрей. Я даже не могу сказать, понравился он мне тогда или нет. Но мне понравилось одно. Он не оставлял меня без внимания. Если у меня был пустой стакан, он подливал. За горячим мясом мог сходить. Когда стало прохладно, принес плед. Мне было очень приятно. Я ничего не скрывала, потому что ничего не хотела делать. Рассказала Андрею про мужа, про ребенка. А когда стемнело, он сказал, что мне, наверное, пора домой, ведь там меня ждет ребенок. Я и сама это знала. Но не могла уехать без девчонок, а они еще никуда не собирались. Тогда Андрей сказал, что довезет меня. Я сказала девчонкам, что поехала и села в машину к Андрею. Он не приставал, мы просто разговаривали. Когда приехали домой, он спросил, может ли он зайти. Но я отказала, потому что у меня дома была мама, которая сидела с ребенком. Но дала ему свой номер телефона. Подумала, что если завтра он мне позвонит, то я подумаю. И он позвонил. Сказал, что заедет за мной вечером. Мы с ним поехали просто кататься. Он спрашивал меня о разном, а я рассказывала. Мне было очень легко с этим мужчиной. Он тоже много чего мне рассказывал. Так мы провели весь вечер а потом поехали ко мне домой. Он не приставал, у нас ничего не было. Потом приехал муж с вахты, и мы не встречались две недели. Когда же муж уехал, Андрей приехал в тот же вечер, и все произошло. Я не понимала себя, и я даже представить не могла, что могу так поступить по отношению к своему мужу. Но все уже произошло. Мы начали встречаться с Андреем каждый вечер. Когда мне что-то было нужно, я звонила ему, и он делал все, что я попрошу. Когда приезжал муж, я не могла уже с ним общаться, а спать с ним и подавно. Но для вида что-то делала. Муж приедет с вахты, даже цветочка не привезет. А Андрей каждый день то с подарком, то с букетом. Он был старше меня на много лет, но этой разницы в возрасте было незаметно. Я летала, потому что мужчина был хороший рядом со мной. А под... потом подруга мне рассказала, что Андрей женат. Мне было так обидно, что от меня это скрыли. Сначала я думала, что это шутка, ведь мне многое кто отговаривал о от отношениях с ним. Но потом я спросила у своей коллеги, которая знала Андрея, и она подтвердила эту информацию. Он звонил, но я не брала трубку. Пусть живет счастливо со своей женой. Я не хочу быть разлучницей. Он звонил еще долго, приезжал к нам на работу, но я не хотела с ним общаться. Была гордой. Просто потому, что человек не сказал мне всей правды. Муж приехал с очередной вахты. Я наготовила всякие вкусности, встретила его, как полагается. Он был удивлен такому изменению. А я подумала, что, наверное, зажралась. Хороший муж, деньги в дом приносит, любит меня, что мне не нравится. Муж стал таким, как прежде. Но его хотела ненадолго. И у нас все началось, как прежде. На работе был корпоратив по поводу 8 марта. Я шла с работы и у подъезда встретила соседа. Я его знала очень давно. Он пригласил попить пиво. Я пошла. Он рассказывал, что долго служил, поэтому его долго не было в городе. А сейчас вернулся и хочет здесь обосноваться. На следующий день утром я пошла в магазин. Видимо, он видел. Потому что, когда я возвращалась домой, он стоял у подъезда с цветами. Мне было очень приятно. Я приняла цветы, а он предложил вечером где-нибудь посидеть. Я пошла на свидание. Мы сначала посидели, а потом и полежали. Стыдно об этом рассказывает, но вот такой я оказалась. Со своим соседом Вовой мы начали иногда встречаться. Им мне нравился только секс, ведь его мне так не хватало. Муж ни о чем не догадывался. Когда он приезжал с работы, я сидела дома и была опая девочкой, примерная мама и жена. Но только ему стоило уехать, как ко мне приходил Вова. Так прошло, может быть, полгода, и я снова встретила Андрея. Мы с коллективом были на презентации, после которой был небольшой фуршет, и Андрей тоже был там. Он позвал меня поговорить, я согласилась. Мы отошли от всех, разговаривали долго. Раньше так на него обижалась, а сейчас, когда нужно было что-то сказать, я замешкалась. Ведь по факту, что я ему могу предъявить? Что он женат? Так ведь и я тоже. Он меня обнял, а я его... В этот вечер мы поехали ко мне. Он побыл немного и уехал. Позвонил Вова, но я ему сказала, что сегодня не могу. Я запуталась. Я продолжала жить с мужем, но Андрея Вова я тоже не бросала. Но с Андреем я была каждый день, пока муж на работе. А к Вове приходила только тогда, когда Андрей был занят. Сначала я не знала, как поступить. Но потом во всем разобралась и поняла, что мне комфортно с этими мужчинами. В муже меня все устраивало, да и он был отцом моего ребенка. Он был хорошим семьянином, не дай бог, если бы у меня был муж бабник. Иногда думала о жене Андрея, и мне было ее жалко, ведь он гулял на пропалую. Зато в Андрее мне нравилось его внимание, он всегда все знал, все замечал. Вот бы этого внимания моему мужу. Ну а Вове, как я уже говорила, секс. Если соединить всех этих троих мужчин, то получился бы мой идеал. Но раз это невозможно, то приходится выкручиваться так. Когда приезжает муж, мне иногда стыдно смотреть ему в глаза. Но считаю, что он сам виноват в случившемся. Он оставил без внимания молодую жену. Что мне было делать? Я могла его бросить, но зачем? По моему мнению, всем так удобно было. Считаю, что если мужу нужно было что-то узнать, то он бы сделал. Наверное, ему ничего не нужно. Просто так удобно жить. Ведь он тоже не святой. Он приедет с работы, а я ему готовлю, стираю и все остальное делаю. Не было бы меня, пришлось бы самому все делать. А это напряжно. Приедет, полежит на диване с пивом две недели и опять уедет. Я знаю, что многие меня осудят, что зовут разными плохими словами. Пусть так, но мне сейчас хорошо. Если кто-то один захочет уйти, я не буду против. Как расстаться с моими мужчинами я не знаю, да и не думала никогда про это. Считаю, что скоро придет время и это случится само собой. Моя мама все знает и тоже меня осуждает. Да чего ты греха таить, я сама себя иногда осуждаю. Но ничего с собой поделать не могу. Я не могу сказать, что кого-то из трех люблю. Мужик, конечно, люблю, но по-своему. Ну и Андрей, и Вова мне нравятся. Живу так уже три года. Недавно Вова сказал, что нашел девушку, с которой хотел бы начать встречаться. Я, конечно, была не против, но кольчик ревности все же немного уколол. Но не стану же я собакой на сене. Мы вроде расстались, и через пару месяцев он позвонил. Сказал, что девушка его бросила по непонятным причинам. И у нас опять все завертелось. Но почему-то в этот раз мне ничего не понравилось. Я напрямую сказала об этом Вове. Он все понял и ушел. Но мы не потеряли отношений. Дружим, переписываемся. Иногда он приходит в гости. Но уже просто так, как друг. Я люблю своего мужа. Не собираюсь с ним разводиться. Ведь я его выбрала когда-то. У нас подрастает сын, который тоже очень любит папу. У нас нормальная семья. И пусть кто-то думает по-другому. Просто кто-то может об этом рассказать, а кто-то нет. Я признаюсь, что веду себя неправильно, но ничего с этим поделать не могу. Вот такая я, любвеобильная. И пусть меня простят за все мой муж, но я надеюсь, что он никогда об этом не узнает. Желаю всем в жизни найти настоящую любовь и быть счастливыми.